Вот он, наш спаситель. Запускаем чувака. Он еще не готов. А я считаю, что он готов. Идеален. Водите чувака. Ты кто? Кэтчфрейс. Кэтчфрейс? А что, не успел придумать, бывает. Хотя кэтчфрейс-кэтчфрейс очень крутой кетчфрейс. Являюсь ли я моделью для подражания? Не знаю. Вы... Думаю, слышали у актеров об изнурительных тренировках. У меня на это нет времени. У меня была одна неделя. И, должен сказать, уже обалденный результат. Я начинаю день с белковой бомбы, состоящей из отборных человеческих мышц. Чистая органика. Все законно. Актерская игра — это управление материей. Оценка обстоятельств И здравый смысл Конечно, в костюм Дэдпула я уже не влезаю Но в жизни главное — рост Пусть и на гормонах Я зачал нашу младшую дочь с такой мышечной массой а девочка родилась сразу взрослой И в туфлях Что, конечно... Озадачила Блейк. А это кто? Я не знаю. Он ну прямо как ты! Только получше. Бу-бу-бу-бу-бу! -бу. Он тебя сейчас врежет, так сильно бьет, а кожа такая нежная.